Привет, друзья! И сегодня я с удовольствием хочу рассказать о очень интересном, на мой взгляд, клиническом случае, который будет интересен достаточно широкому спектру пациентов, в той или иной степени сталкивающихся с необходимостью проведения имплантации. И здесь вы видите состояние супов, с которыми Алексей Степанович обратился к нам в 2011 году, практически уже скоро будет 10 лет. Все зубы находились под ранее изготовленными стоитными конструкциями Недавно парадонтит в достаточно тяжелой степени, воспалительные процессы, разрушенные корни. И естественно, как и всегда в такой ситуации, я предлагаю пациентам два варианта решения такой проблемы. Это либо съемные протезы, и я объясняю все преимущества и недостатки съемных протезов, либо использование дентальных имплантантов для восстановления функции эстетики. Что значит функция? Это значит, что если съемный протез будет восстанавливать жевательную функцию не более чем на 50%, это значит, что по сравнению со своими зубами, которые принимаются за 100%, съемный протез будет восстанавливать функцию всего лишь на 50%. То есть жеватель будет в два раза, ну скажем так, хуже, хотя это ну, не очень применимый термин, но действительно так оно и есть. Да? Съемным протезом жевать неудобно и качество пережевывания пищи значительно хуже. Если мы говорим о восстановлении функции, то есть о том, чтобы пережевывать пищу так же качественно, как и своими зубами, а это, безусловно, как мы с вами прекрасно понимаем, оказывает влияние на желудочно-кишечный тракт, потому что его функционирование зависит от того, насколько тщательно мы пережевываем пищу, насколько качественно у нас сформирован пищевой комок. Помните, да, что каждый раз, когда вы решите что-то пожевать, вам нужно сделать это сколько раз? Верно, 33%. Так вот, в данном случае метод зубных имплантантов, который Алексей Степанович выбрал, он позволяет восстановить функцию более чем на 100%, поскольку желательная эффективность у них выше. И мы использовали классическую схему у Алексея Степановича, когда и на верхней, и на нижней челюсти было установлено по 6 имплантантов. То есть были удалены все зубы, была проведена предварительная подготовка, было установлено 12 имплантантов за один раз, и работа нашей, собственной отрицензированной анестезиологической бригады позволяет сделать это в условиях максимально комфортных для пациента, когда он приходит, засыпает, просыпается. Часто у него стоят не только имплантаты, но уже и временные конструкции. Мы тоже практикуем такую методику. И здесь именно этот метод был использован. Алексей Светланович, были установлены имплантанты. Временные протезы он мог сразу же после операции практически полноценно, абсолютно, оставаться, оставаться социально активным, принимать пищу, естественно, с ограничениями, о которых мы говорили. Но сразу же в день операции он вышел с зубами. То есть он пришел с зубами, и он сразу же с зубами временными ушел, как только он проснулся. Это действительно достаточно удобно. И с временными конструкциями в этой ситуации Алексей Степанович ходил порядка 5-6 месяцев. Это именно тот срок, который необходим для приживаемости имплантатов на верхней челюсти, а нижнюю челюсть мы, естественно, протезируем вместе с верхней. После того, как этот срок прошел, мы перешли к этапу изготовления постоянных конструкций. Причем, что очень важно, во время всего этапа изготовления постоянных конструкций, наш пациент точно так же находился зубами. Ни дня а, в этой ситуации пациент не находился без зубов. С момента удаления до момента, как у него были изготовлены постоянные конструкции. Постоянные конструкции в основе своей несли металлический каркас, и он был облицован керамической массой, то есть так называемые металлокерамические конструкции, прикручиваемые к имплантантам, что оставляет для нас достаточно большую и удобную возможность для гигиенического ухода за ними при необходимости, для периодического снятия, при проведении гигиенических процедур примерно раз в полтора-два года, и для необходимой коррекции в случае, если в этом необходимость возникает. В этом коротком видео и на этом примере, друзья, я хотел показать вам то, какими являются на сегодняшний день возможности протезирования на имплантантах и как имплантаты и их использование в нашей практике позволяют пациентам оставаться социально активными в течение всего курса лечения, не выпадая из него ни на день. Безусловно, бывают ситуации, когда мы не можем предложить такого рода лечение, как я описал вам сейчас на примере, но в любом случае... Каждый раз мы выбираем схему, которая будет для пациента максимально удобна и позволит ему э, сохранять тот же уровень, ритм и качество жизни, которое у него было и до того, как он к нам обратился. Берегите себя, друзья, и еще раз напоминаю, что я с удовольствием отвечаю на все вопросы, которые вы в большом количестве присылаете мне в личных сообщениях, по электронной почте, в мессенджерах. Э, в следующих видео я обязательно отвечу на наиболее часто встречаемые вопросы. Всем отличного дня и до встречи.